Карма это действие, само слово карма переводится как действие, которое имеет причину, которое имеет следствие, то есть это причинно-следственная связь. Но фактически все, что мы делаем, мы создаем новое тело. И процесс жизни, вот вся вот эта процесс жизни, наши там средние 70 лет или сколько там, 60 лет жизни, вот все, что вы делаете за вот эти 60-70 лет жизни, это то, что создает, формирует ваше новое тело в будущей жизни. И чем более, то есть здесь очень ценно, вот для меня лично, я вам скажу, что для меня ценность в этой информации состоит в том, что сейчас, сейчас я действую для того, чтобы моя жизнь, мой уровень моей жизни лучше был сейчас, на данный момент. Но и также я могу делать какие-то более высокие цели, да, понимая, что сейчас я действую, допустим, и может быть где-то мне приходится напрягаться. Но как следствие этого всего у меня будет еще лучше следующая жизнь. Вот. Конечно, для кого-то может быть эта вся реинкарнация, что-то такое чудо чудацкое, странное, но тем не менее действие правильно сейчас, мы улучшаем в себе сейчас жизнь, и следующая жизнь тоже будет лучше. Поэтому планы можно как бы на более длительный период выстраивать.